Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Axelius Games, мы продолжаем с вами играть в фазмофобию. Так, что я хочу? Что я хочу? Я вот думаю, может взять какую-нибудь нихрена себе сложную миссию, но не школу. Я в школе рехнусь. М -м -м -м -м -м. Может вот этот фармхаус? Или простенький дом будем? Тангл Вуд Драйв. Давай, Тангл Вуд Драйв. Нам что надо. Ну, мы все добавили, что надо вроде. Зажигалка, благовоние, мощь, артимометр. Поехали. <coughs> Уже средний уровень сложности. Разблокирован. Welcome back. Ставить призрака, потушить горящую свечу, найти доказательства припустили. Присутствие при помощи детектора EMP. Угнуть призрака при помощи благовония, когда он преследует жертву. И призрака, купить что-то в магазине, найдите кость, получить оценку три звезды за снимок призрака. Да, дела. Так, стоп. Начало EMP. Как зовут? Бетти Холланд, только отзначка. <свёздох> Я уже устал. Бетти <свёздох> Холланд, привет! Вот так сразу. Ага. Опа. О, блядь! Ну-ка! Ты чё, охуел? Вот так сразу? Блядь, сукин, сын. Вот это нормально было. Так, но он не в подвале. Вот это тут был. А -а -а. Вот он. ты чё, атака? Сразу ты чё, охуел? Ну он отсюда начинает. Кохера. Блять, вот это он меня высадил. Вон там дверь приоткрытая. Или он меня путает таким образом? Сходу начинает меня пугать. Но у нас нету здесь никакой низкой температуры. Сука. вот это он дал просраться в самом начале вот это взбодрил бэки я смотрю по температуре но там была девятка Может он мне тут всё-таки... А здесь, в коридоре? А -а -а! Ты еще ёбнутый, прекрати! <звы> вот он! А ч ⁇ за агрессия такая нихуя себе? Так, емп 4 ладно. Я увидел, где она появилась. Бекки, ты ёбнутая. А что так жестко-то? Сейчас, погодите. О, блядь! А ч у меня по рассудку? как-то часто. Вы, вы понимаете, что это пиздец? 53 рассудок. Это демон, походу. хуяно агрессивный. Я на всякий случай выберу демона. этих Холланд, напиши в журнал. И съебался. Так, хорошо. Я предлагаю там же поставить и камеру. И посмотреть отпечатки. Что нибудь, но она вот здесь, Бети Хован так отпечатки не поставил. Блин, она меня сейчас уебет просто. Или она что, меня помотросила и бросила? Вот где она с дверью балует? Блять, сука. Лоу? Вот дверь прикрыла, но она вот тут. Правильно? Коридорный. Так, но отпечатков пока нет. Ты что нахуй, быстрее отсюда. Почему такая агрессия с самого начала? Бекки Холланд. Бекки Холланд. Пойдем посмотрим, может будет призрачный огонек. Ой, это была активность. Но он же, если будет летать, то будет летать вот так. Правильно? Или нет? Возможно, я неправильно определил. Возможно. ЕМП было 4. А если глянуть по журналу, если было, например, ЕМП 5, то это не демон. Ну а кто так свет не любит? Да, так вышла из другого места совершенно. Это не демон, блядь. Она меня наебала, вот в чем проблема. Просто колоссально меня обманула. Анрео, ну ладно. Андрей, вот это неплохо. Да, да, да, да, да, да. Надо учиться. она конечно мощная получилось сразу закупим чтобы было а стоп У меня все есть теперь, правильно? Ой, не, а зачем мне две зажигалки? Стоп, стоп, стоп. Все? О, вот теперь все правильно? А -а -а, Блять, вот это, да, сначала самого... Две минуты мне дается, она мне трахнула за две минуты. ЕМП стать свидетелем паранор... Блядь, паранормального явления. Погнали. Да, блин, а что-то клюто. Что происходит? Я зайти, блядь, не успел. Научите меня смотреть на имя призрака, Карла Мартин. Карла Мартин, hello. Блин, ну не зря же говорят, что вот... Вот, все, она здесь будет. Где двери приоткрыта, там и призрак сидит. Так. А где щиток? А, в этот раз в гараже. Да? Да. В эту комнату. Вот эта комната была приоткрыта. Ой, вон та дверь. Карла Мартин. О, 5,6. Вот здесь. Он чашка валяется. Опа, кость. Надо сфоткать. Но в одной из этих комнат получается. Ну, мое мнение лично. 6,9. Блядь, а как так? то 112. Карла Мартин. Карла Мартин, дай мне знак. Карла Мартин, дай мне знак. Карла Мартин. Так, ну точно не здесь. Нет, все правильно. Все правильно. Карла Мартин, дай мне знак. Карла Мартин, дай мне знак. Стеснительная, что ли? слышали в левом ухе можете ошибся помнить а по 33 05 вот здесь она они а там а один и семь. она здесь Карла Мартин дай мне знак я даю сто процентов что она там ну в 19 с половиной ну. четыре, 14 07 все смотрим эту комнату быстро Да все правильно а если соседние проверит Нет это та комната так, комнату я нашел. Не скажу, что быстро, но нашел. Активность была какая-то? Да, была. Так. Мне нужны... Мне нужны. ЕМП остается. Тогда что мы берем? Блокнот? Точно Карла Мартин? Да, Карла Мартин. Ну вот предыдущие, конечно, атаки вот эти сходу. Вот дверь прикрыла. Карла Мартин, дай мне знак. Карла Мартин, дай мне знак. Карла Мартин, дай мне знак. Пойдем сюда попробуем. Карла Мартин, дай мне знак. Карла Мартин. Карла Мартин. Карла Мартин, дай мне знак. Карла Мартин. Я же сказал, на. Четыре. Пять. ЕМП-5. Так, улики. ЕМП-5. пять. Хорошо. МП5 есть. но а, бля, что я блокнот не оставил? Пойдем сводкам кость. Что по рассудки. Рассудок 91. То это у нас может быть? Дух Мираж, Тенджи, но не горю. блять, дохера еще. А, забрать надо. Карла Мартин, напиши в блокнот. Я не знаю, слышно она так или нет. Но фотик придется оставить. Дальше. Мне нужно вот это. нет. Карло Мартин, напиши в блокнот. Дай мне знак. Но стоп, если в твоей комнате была кость, как вариант, кто-то же ее принес сюда, правильно? Не, ни хрена. Карла Мартин. А, да, блядь, открывай быстро. Блядь, а залезть тут вот некуда. Хочу пройтись, может, мы еще что-то найдем. Дверь прикрыла. Или это я двери пытался прикрыть? Света, конечно же, нету. Может, какая-нибудь доска будет. Опа! Доска Уиджи? Блядь, ничего не видно. А взять ее нельзя? О, можно. Но у меня ж нет задания поговорить с ней с помощью доски, правильно? В дневник написал что-нибудь. Да, записи в дневнике есть. Так, записи в блокноте. Дух, Мюлинг, Тень. Так, ну давайте тогда методом вот так. Минусовая температура была? Нет, не было. Значит, остается дух или миллин Отпечаток крут, тоже не было. Получается дух. О, вот этот там лютый замес начался. Надо немножко подождать. А фотоаппарат мы оставляем. Ой-ой-ой, вот это там разнос происходит. Так, камера uh, и лазер, правильно? Ладно, не будем отменять, отменять пока что. Тухтень Мюлинг. Но призрачного огонька точно быть не может. Радиоприемник может быть. Лазерного проектора тоже быть не может. Значит, мне камера, и это не надо. Значит, мне что нужно? Отпечаток рук я не видел, значит мне нужен радиоприемник. Идем. Как там нашу малышку зовут? Карла Мартин. Карла Мартин, дай мне знак. Карла Мартин, поговори со мной. Карла Мартин, дай мне знак. Нэнси. Карла Мартин, дай мне знак. Сука. Бать! Дала знак. Mm. Так, но в рацию она мне не отвечает. Mm. Угу. Интересный персонаж. Если есть отпечатки пальцев, то это мюлинг. Но их нету. Только если радиоприемник. Так, ну точно было мп MP5, и записи в блокноте. Это сто процентов. Минусовой температуры быть... Может. Но ее не было. Доску сломала. А надо фоткать эту доску теперь? Ну, вот, типа, что она ее сломала. Нет? Не-не, не работает. Ну пойдем попробуем. Блять, Сара. Сара, как тебя там? А, Сара, Карла? Милая Карла Мартин. Дверь закрыла. Карла Мартин, ответь мне. Тебе холодно? Как тебя зовут? Ты молодая, ты старая. Ск... <свист> Ответила. Ответила радиоприемник. Это дух. Ой, а духа перечеркнул Уходим. Победа. Победа. папа папа па па па па па па Блять, а чё так люто-то с самого начала было? Дай, да, это дух, дядка. Неплохо, 200 баксов. Тюрьма и уровень профессионал. Не, ребят, мне в тюрьму нельзя. А, подожди, а там в тюрьме всего лишь 29 помещений и два этажа. Что, пойти побродить? По тюрьме. Это долго будет. Ладно, тюрьму делаем в следующий раз. Большую тюрьму и психушку. И. А, нет, психушки еще нету. Тюрьму и школу. А, что хочу сказать?